Одноразовые электронные сигареты. Как часто вы слышали это словосочетание? Я думаю, как минимум один раз так точно. А если вы вейпер со стажем, то этот тип устройств вам знаком не понаслышке. Всем привет, меня зовут Глеб, с вами Сигаретнетбай. И сейчас я расскажу вам про одноразовые электронные сигареты, что это такое, с чем их едят и как их нужно парить. Стоит начать с того, что все новое это хорошо забытое старое. Вейпинг, как культура довольно немолодой, потому что первые упоминания о нем датируются аж 30-м годом 20 -го века. Но массовую популярность вейпинг получил в 21 веке. А если быть точнее, то примерно в 2004 году. Если вам будет интересно послушать про историю вейпинга, то про это мы сняли видео. Подсказка будет где-то в одном из этих углов. Также будет ссылка в описании. Так, для чего я это все рассказываю? Одноразовые сигареты были довольно популярны еще в 2010 году, но к ним на смену стали приходить более мощные устройства и про одноразки стали успешно забывать. Вспомнили только в 2019 году. Помогли им в этом всеми любимые подсистемы. Популярность таких систем обусловлена тем, что пользователям надоели крупные и сложные девайсы, захотелось чего-то маленького и практичного. Ну и солевая жидкость тоже принесла свои плоды. Но все же остается один вопрос. Чем привлекают одноразовые электронные сигареты? Первое. Знакомство с вейпингом. Одноразовые вейпы позволяют легко и быстро погрузиться в мир вейпинга. Это самый простой вариант для того, чтобы погрузиться в эту культуру Вам не нужно приобретать какой-то дорогостоящий мод Вам не нужен стартовый комплект и подсистема Вы просто-напросто приобретаете себе вот такую вот одноразовую электронную сигарету Ходите с ней 1-2 дня и делаете для себя вывод Если понравилось, можете приобрести что-то более крутое Не понравилось, выбросили и забыли про вейпинг Второе. Цена во многих странах одноразовая электронная сигарета стоит гораздо дешевле, чем пачка сигарет Так что она является отличным аналогом и заменой сигаретам У этих электронных сигарет есть два весомых плюса Первый, это то, что вы будете парить ее примерно 1-2 дня, как и пачку сигарет А второй, это огромное обилие различных вкусов и крепостей Так что они вам даже надоесть не успеют Кстати, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео И подписывайтесь на социальные сети Все ссылки будут под видео в описании Третье Парю, где хочу. Да, согласен, звучит вульгарно, но такие девайсы действительно можно парить где угодно. Количество пара в них практически нулевое. Это означает, что их можете парить дома, на работе, в офисе, да где угодно. И тем самым не будете мешать никому рядом с вами сидящему. Еще один нюанс, это то, что они довольно приятно пахнут. Так что вы можете подстроиться под своих соседей, там под своих коллег на работе и радовать их приятными ароматами. Но помните, что всегда нужно уважать тех, кто работает рядышком с вами и кто находится с вами. Поэтому, если вас попросили не парить рядом с ними, то лучше этого не делать. Четвертое. Забудьте про провода. Да, как бы это ни казалось странным, но одноразовые электронные сигареты не нуждаются в зарядке. Вы достаете их из упаковки, и они сразу готовы к использованию. Производитель позаботился о вас и зарядил аккумулятор на все 100%. Также резервуар жидкости заполнен чуть большим количеством жидкости, которое нужно для этой электронной сигареты. Это делается для того, чтобы во время парения вы случайно не слабили гарик и ничего там не сожгли. Если вы собираетесь куда-то уехать на несколько дней, то вы можете взять с собой 2-3 вот такие вот малютки и не волноваться о том, что у вас сядет, аккумулятор или закончится жидкость. Их вам хватит с лихвой. 5. Крепость и вкус В большинстве случаев такие электронные сигареты делают довольно крутые, большие и знаменитые компании. Поэтому в них будет заправлена не простая жидкость, а золотая. Шутка. В основном компании объединяются и заправляют в данное устройство жидкости от таких производителей, как Milkman, Frisco, Вегат, Бедрип и так далее. Данный фактор означает, что эти электронные сигареты будут поставляться с очень насыщенной, вкусной и сочной жидкостью с лучшим никотином. А еще вы всегда можете взять одну покрепче и напариваться всего за 2-3 затяжки. Назревает вполне логичный вопрос, какие же у одноразовых сигарет минусы. Но по сути у них минусов как таковых быть не может. Их нельзя зарядить и заправить? Ну да, это же одноразовая сигарета. Если сломалась, ее нельзя починить? Ну да, это одноразовая электронная сигарета. Попарил и выбросил. Если она сломалась на середине своего жизненного цикла, ну не повезло. Браки случаются и с Apple, и с Tesla. везде есть браки. Не беда, приобрел новую и продолжаешь радоваться парению. Наверное, единственным таким прямо вот весомым минусом в одноразовых электронных сигаретах является выбор крепости, поскольку довольно сложно и проблематично найти 0, 3, 6, 12 миллиграмм никотина, поскольку их в основном выпускают крепостью 20, 40, 50, 60, есть мифы, что есть 80, я ни разу не видел, не представляю, как такого рода сигареты будут париться На этом больше минусов я не вижу Если я забыл про что-то рассказать, то укажите мне про это в комментариях Я читаю каждый комментарий, на каждый отвечаю, так что я буду рад с вами пообщаться на тему одноразовых электронных сигарет Поспорить в некоторых моментах или что-то доказать, или принять свою неправоту. Я все могу. Я надеюсь, что данное видео было полезно для вас. С вами был Сигарет Недбай и до встречи на нашем канале.